Здрасте, сегодня я решил порассуждать, почему такая весьма нашумевшая игра, как плея на низ Battle Grounds, может, на мой взгляд, стать бесплатной. Сразу скажу, что я ни в коем случае не доношу свои мысли в утверждающем тоне. Мне просто было неху делать, и я решил порассуждать на эту тему, а заодно записать про это видосик. Итак, как мы знаем, разработчики поп в недавнем обновлении запретили обмениваться внутриигровыми предметами своей игры. Естественно, это сказалось на онлайне, и на данный момент он на нихеровом таком спаде. При этом в том же Fortnite, насколько мне известно, не было такой же системы обменов изначально. Не подумайте, я ни в коем случае не являюсь фанатом Fortnite или PUBG. Да и, как сказал однажды великий человек, что то хуйня, шо это. Вот дотка это да, это заебись игра. Итак, не отвлекаемся. Чему это я? Пуп сделал максимально хуёвый мув, из-за которого у него просел онлайн. Также разработчики мобильной версии Пуп объявили о выходе мобильной версии на ПК. И при этом всем эта версия будет бесплатной. И тут у нас встаёт вопрос. А смысл платить 13 бачей за игру, если есть точно такая же игра, но при этом она является бесплатной. И единственное отличие этих версий заключалось как раз таки в внутриигровых предметов, которые с недавних пор запретили передавать в основной версии. Из всех этих новостей я могу предположить, что разработчики ПК версии Пуп либо сделают на нее огромную скидку в ближайшее время, либо соединять мобильной версии с основной и сделать ее полностью бесплатной. Ну а вообще тема достаточно неинтересная, и мне вообще похуй на судьбу этой помойки. И по сути единственное, что меня связывало с этой, в кавычках, крутой игрой, это внутриигровой рынок.